Здравствуйте. А, я бы хотел вопросик задать. На самом деле а, мне мыло не сильно интересно. Я просто мимо проходил, а, видел девушка миленькая, волосы забавные. Сделать тебе просто дайте пообщаться. Ну, привет. Чего? А, мое, мою. Слушай, прикольно у тебя имя, мою. А? Мои. Мои. А почему мою? А почему мою написано? Ну потому что Маю. Ладно, мою. <св puisqu 'escuck> <св> <св> Слушай, просто я думаю, здесь, ну такая, наверное, не, не из лучших. Давай, я просто на память твой номер запомнил, поверь, я очень хорошо помню. А я тебе потом как-нибудь наберу, и мы с тобой в более комфортно жать, встретимся и пообщаемся. В а, не давай, ну просто контакт это такой, знаешь, детский вариант. Я там не особо сижу. Заодно и память мою проверим, знаешь, я помню номера некоторых своих, даже одноклассников со школы. Слава Богу, я не помню. А, наверное, она и к лучшему. Давай, я тебе помогу. Первая восьмерка. Да. Ну, потом, наверное, девятка, а потом подсказывай. 26. 926. 926. Майю. Супер. Майю. Мою. Mm? Я потренируюсь обязательно. Так, ладно. Я тогда... А, меня зовут Никита. Я тебе просто прозвон кину сейчас, ты и все. У тебя будет новый номер. Может, ты не номер номера отвечаешь? Тогда запиши меня. Вот. Ладно, тогда спасибо тебе большое за консультацию. Классное мыло. Вот. Я подумаю, может быть потом зайду возьму. Ладно, давай. Слушай, а подожди секунду. А, сейчас просто шел мимо. Наш встречу тебе увидел тебя. Просто мне показалась девушка, милая, я захотел тебе типа, подойти пообщаться. Привет. Да, привет. Тебя как зовут? Настя. Настя. Ты здесь? Дай угадай, а ты здесь работаешь. Я здесь работаю, да, да. Правда. Ух ты. Как я прям проницательный. А, слушай, я тут сейчас с другом должен встретиться. А, у меня просто немного времени. Давай я, знаешь, как сделаем? с тобой просто как-нибудь встретимся за, за чашкой чая и уже поболтаем в более комфортной а -а -а. обстановке. Ну, не, знаю, не в ближайшее время, потому что я работаю. Не в ближайшее. А, ну, сей, <с <с я сей. сейчас и сам тоже немного занят. А, как я с тобой связь? Пиши, 8, Давай. Давай. Я запомню. Супер. Все. Спасибо, Настя. Давай.